Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch. Канал только о смарт-часах. Если еще не подписались, то подпишитесь. А, ну а я же вам хочу показать, как можно записать экран и все происходящее на экране часов, такие как Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 4 и других часах на Virus. С помощью программочки всем известны, наверное, кто записывал на Android с экрана смартфона да вот эта вот программка x recorder да она самая и я вам сейчас покажу что я уже записал как это все дело работает открываем значит мы плеерочек наш идем мы смотрим недавние где у нас недавние вот недавно и запускаю ролик наверное этот Так, он не сначала у меня. Сейчас я его сначала перемотаю, минуточку. Я надеюсь, вам слышно. Ну, другими словами, все пишет. Даже касание включить можно. Я сейчас вам покажу, как включить эти касания. А потом мы перейдем к тому, как запустить данное приложение. Чтобы включить касание, вам нужно открыть параметр разработчика. Это легко. Заходите, значит, когда у вас еще не открыто в Galaxy Watch. Дальше сведения о ПО. И потом вот по этой вот штучке тапаем несколько раз. У вас будет вот так одна строка. Вы когда начинаете тапать, у вас появляется вторая. Это говорит о том, что параметры разработчика открылись все. Сюда идем в самый низ где-то и вот показывать нажатие. Нажали и все у вас будет видно нажатие. Как установить само приложение я показывать не буду, потому что э, в описании каждого видео внизу, ниже просто проходите и смотрите. Там есть в принципе э, инструкции, уже видео инструкции о том, как установить приложение со смартфона, как его установить э, с... ПК. Этот, кстати, будет, наверное, в формате АПКС, поэтому смотрите, как установить АПКС со смартфона, а также АПКС файл с ПК. Ну, а мы, давайте, я вам сейчас все прекрасненько покажу. Сперва установлю сам и потом вернусь. Так, все. Вот оно у меня уже установилось нажимаем на него вот так он запустится у вас нажимаем понятно дальше активировать плавающий режим обязательно все всплывает вот такое вот окошечко здесь просто показано как включить мы с вами включаем вот эту вот настройку и будет у нас плавающий режим готово, плавающий режим у нас готов Дальше разрешить приложение слов, доступ к фото и мультимедиа на устройстве. Разрешаем. Теперь мы с вами находимся в настройках. Дальше мы с вами можем пройти вниз. Здесь еще кое-какие настройки есть. По-моему, настройки, э, как сказать, то звук, чтобы включить, и так далее, тому подобное. Вот сейчас мы нажмем. Вот сюда. Да что же ты попасть то я не могу вот нажали и настройки раз все мы в настройках и погнали вот здесь видите звук как вам нужен микрофон просто внутренние звуки или встроенный микрофончик все врубаем даем разрешение готово и теперь можем записывать Нажали, дальше вот на эту, вот кстати, как вы видите, иконочка, она э, перемещается вообще, в принципе, вообще, вот это вот, ну так же, как на любом android устройстве, нажали, нажали запись, начать, а вот так, в самый низ, дать разрешение, еще раз, начать, все, погнали, бац и как видите окошечко загорелось все теперь мы с вами записываем пожалуйста все работает вот на это если нажать это как вы видели у меня сейчас скриншот высветился для того чтобы остановить нажали на всплывающее окошечко и нажали вот эту вот остановочку тут же всплывает плеерочек чтобы запустить и просмотреть и потом закрыть его вот таким вот макаром можно ну естественно еще вот сюда пройти и на всякий случай выгрузить его из так скажем кэша вот такая вот прилож приложуха. скачать сможете в описании видео спасибо за внимание подписывайтесь на канал телеграм-канал обязательно пока